Здравствуйте, друзья! Давайте рассмотрим возможную ситуацию с обменом Медведчука спокойно и без эмоций. Ну, во-первых, есть обращение жены Медведчука с тем, чтобы его обменяли с просьбой об обмене. Есть с ее слов согласие самого Медведчука на обмен. И есть предложение Зеленского обменять Медведчука на военных. Что мы знаем? Медведчук, наряженный в форму ВСУшника на несколько размеров больше, очень изможденный, наверняка уже находящийся второй месяц в лапах СБУ, ну, вызывает действительно сочувствие как человека. Объективно же он не является военнослужащим, не принимал участия в военных действиях. Ко всему прочему, он гражданин Украины, политический деятель, глава партии, которая, между прочим, не запрещена на Украине. Итак. Что получается? Да, ну, ко всему прочему, он обвиняемый, но никаких судебных решений по нему не принят. В его жизни ничего не угрожает, естественно, потому что уже публично известно, что он находится в лапах СБУ, он арестован без права выхода под залог, то есть за него несет ответственность киевский режим. Между тем, находится в плену киевского режима известное количество, они говорят о 700 военнослужащих Вооруженных Сил России. Эти люди являются военнопленными. Подробно о судьбе каждого из них ничего не известно. Будут ли они живы, в каком они находятся состоянии, ничего этого никто не знает. И, наверное, по логике введения любых, хоть военных действий, хоть специальной военной операции, в первую очередь нужно менять именно их. То есть менять военнослужащих вооруженных сил Киевского режима пропорционально на военнослужащих своей армии. Если сейчас менять Медведчука на кого-либо, даже не важно, допустим, на какого-то политического деятеля, который на Украине, не, на прощения, на, на, на, на, на, находится в России, возникает тогда у людей и у всех, почему, у всех абсолютно вопрос, а почему, почему вот сейчас вдруг обменяли не военнослужащих, которых много, почему Медведчука поставили в очередь раньше, и вот здесь неизбежно будет обязательно поднят нашими западными непартнерами и киевским режимом, что Медведчук – кум Путина. Что это личные связи, что вот они поставлены выше государственных интересов, выше заботы о своих военнослужащих, которые находятся в плену а вот потому что кум Путина, а вот потому что он миллиардер, а вот потому что у него тесные связи с российским бизнесом, а потому что он особо ценен именно вот в этом плане, вот в случае обмена именно эта тема будет муссироваться во всех средствах массовой информации. Ко всему прочему, никому из граждан России, очень многие, ну пусть кому-то объяснят, но десятки миллионов граждан России этого не поймут этого не поймут вообще никто, ни один из солдат и офицеров, находящихся на фронте, просто не поймет, потому что для этих людей всегда важны жизни их товарищей в первую очередь. Вот Медведчук их не интересует совсем. Гражданин другой страны, не военный, участие в боевых действиях не, не принимал какого беса его на кого-то, чего-то менять. Поэтому Данный вопрос вообще не должен стоять в политической повестке. Судя по всему, именно такое решение принято в Кремле, по крайней мере из тех официальных заявлений, которые были сделаны, можно предполагать, что именно такое же решение принято и властями Российской Федерации. Поэтому спекулировать дальше на этой теме не вижу никакого смысла. Есть Объективные законы военных действий. Вот эти законы и должны сейчас внедряться в России. Но, к сожалению, пока у нас еще идет не законы войны действуют, а законы специальной военной операции, то есть по сути никакие продолжают действовать законы мирного времени. Отдельно законы мирного времени, отдельно специальная военная операция. К сожалению, ее масштабы, продолжительность и последствия уже сказываются и свидетельствуют о том, что масштабы СВО не отвечают характеру не позволяют применять режим гражданской жизни к эффективному управлению ну, во всех сферах. Это в отношении беженцев, оформлению им документов и пересечению таможенного оформлению на границе, той же гуманитарной помощи, военной помощи, которую мы пытаемся оказывать частям, приходится во многом действовать в ручном режиме, то есть связываться с руководством республик, связываться с различным уполномоченными по правам человека в Москве связываться с отдельными гражданами Украины, которые входят в военно-гражданские администрации, официально формально, неформально, неплохо еще оформлены. Вот вся эта помощь сводится, опять же, не к тому, что в этом управляет процессом эффективно сам государственный механизм, а работают вне рамок инструкции должностных нормативных актов. Предовые граждане, причем и Украины, и России, Донецкой, Луганской республик на своем уровне делают то, что могут. Это хорошо, это здорово, но нужна эффективная механизм управления именно государственного управления. Поэтому в данном случае я отклонился от темы Медведчука, потому что значительно более актуально действительно вот именно это решение задачи этой. Если для этого нужно, видимо, нужно все-таки признать, что мы ведем военные действия, надо это делать как можно скорее. Значит, нужно создавать механизм более эффективного управления. Называйте это государственным комитетом обороны или передавайте часть полномочий Совета безопасности. Это уже не моя компетенция. Но нужен механизм, который эффективно может управлять всеми проблемами, решать проблемы, которые возникают в связи с проведением боевых действий на территории бывшей Украины. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.